Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда я Белыч, и сегодня у нас обзор на очередной корпус, можно сказать, что месяц корпусов на канале, и я думаю, что это хорошо, либо вы поймете наконец-таки, что корпус корпусу рознь. Сегодня у нас, как по мне, очень интересный, малый, победитель и в дизайне WAR 2020, корпус от компании DeepCool, это Macube 310p, и из своего опыта скажу, что часть идеи использования в нем, действительно очень интересные и даже революционные. Итак, давайте взглянем на него более детально. Внешний вид казалось бы стандартный, передняя панель глухая, верхняя с перфорацией по всей площади. Тут же кстати сверху на ней разместились разъемы передней панели, а именно кнопки включения, перезагрузки, два USB порта и разъемы под микрофоны и наушники. Радует то, что кнопки включения и перезагрузки разнесены друг от друга в противоположные стороны. Так что вряд ли вы их перепутаете. С одного боку у корпуса закаленное стекло, с другого глухая крышка, все по старинке. Вентиляция осуществляется за счет щели с перфорацией шириной порядка 13 миллиметров. Она идет по контуру передней и также верхней панели, однако ввиду конструкции на саму перфорацию приходится лишь 6-7 миллиметров. Остальное занимает глухой пластик, на который она крепится, что не очень хорошо. Ну и перфорация по современным меркам достаточно крупная, это вам никак не полноценный сетчатый фильтр. Днище корпуса также имеет вентиляцию в районе расположения блока питания. Тут расположился простенький, но все же какой-никакой, но фильтр так что корпус конечно не супер продуваемый, не супер антипылевой, но и глухим его назвать наверное нельзя. В принципе за счет верхней панели и отверстий по контуру вентиляция воздуха явно будет. Но что в нем нового спросите вы? Да на самом деле есть пара нюансов. Первый заключается в том как снимаются крышки корпуса. А снимаются они очень легко. Пока на текущий момент это самый быстро раздеваемый корпус из тех что я видел. Даже мой корпус PS. C600S от компании Phanteks раздеть намного сложнее. Боковые панели у Makub на магнитах и снимаются одним движением руки. При этом магниты достаточно мощные, что исключает случайное падение. За передней крышкой есть место для крепления водянок длиной до 280 или 360 мм. Ширина их почти никак не ограничена, ибо есть специальный вырез в кожухе блока питания. Также тут можно разместить до 240 мм или 320 мм вентиляторов. Ровно такое же количество вентиляторов можно разместить и под верхней крышкой, однако водянку тут установить не получится. Места просто не хватит и как по мне, так это существенный недостаток конструкции, не хватает какого-то чертового сантиметра. Мне кажется, что ради этого стоило внести изменения в габариты корпуса, сделать его немножко повыше и поставить водянку сверху Сверху это самое милое дело. Ну ладно, друзья, внутри нас встречает кожух, прикрывающий блок питания, заглушки задней панели на винтах и один встроенный вентилятор на выдув. Да, к сожалению, это вам не Deepcool CanDomin, где было аж 5 вентиляторов, хотя для меня осталось загадкой, почему Deepcool, производитель большого количества дешевых и достаточно качественных вертушек, не поставили больше. Прям настоящая загадка. Также внутри корпуса вы рано или поздно наткнетесь на еще одну вещь, которая является, как по мне, достаточно революционной. А именно вот такая вот регулируемая ножка-подпорка для видеокарты. Ее наличие, безусловно, оценят любители жирных, толстых, и длинных видеокарт с массивной системой охлаждения, которые раньше тупо провисали. Так что за это жирнейшие лайк и плюс дипкулу. За задней же стенкой корпуса нас встречает хаб для вентиляторов на 4 разъема, стандартные две салазки для SSD и две для жестких дисков, а также удобные стяжки для укладки кабелей и местами резиновые заглушки для кабель-менеджмента. Как по мне, этих элементов можно было бы сделать чуть больше. Что касается материалов, из которых изготовлен корпус, то передняя верхняя панель и крышка задней стенки сделаны из достаточно толстого, чуть более одного миллиметра толщиной металла который по краям загнут и спрессован вовнутрь так что по краям мы получаем до 2 миллиметров металл покрыт матовой краской и на нем почти не остается следов от пальцев внутренний же каркас корпуса сделан из более тонкого металла всего около 0,7 0,8 миллиметров что не так уж и много так что местами мы видим вот такой вот забавный эффект киселя что касается вместимости, то сюда влазят платы вплоть до стандарта TX, видеокарты до 330 мм, хотя на практике можно и больше, и кулеры высотой до 165 мм, что более чем достаточно для любой стандартной сборки. Вот как-то так, друзья. Ну а мы переходим к моменту самой сборки. Итак, материнская плата встала в корпус без каких-либо проблем, как влетая. А вот с салазками пришлось повозиться. Хотя вставляются они легко, но поскольку они все на винтовых креплениях, то приходится тратить много времени на закрепление в них накопителей и прикручивание их к корпусу. Так что я все-таки голосую за уход к безвинтовым соединениям в рамках корпусов. И да, салазки жестких дисков прикручиваются к самим дискам напрямую, металл к металлу, без каких-либо резиновых прослоек, так что, как по мне, это не очень хорошо. Некоторые диски могут вибрировать и шуметь, хотя с моими, слава богу, все было в порядке. Блок питания также влезает без проблем, при необходимости можно даже подвинуть салазку жестких дисков, но поскольку в корпусе не предусмотрена рамка для быстрого монтажа, то крепится блок питания по старинке за носом изнутри, и как по мне в 2020 году это уже несколько устаревший вариант. Что касается кабель менеджмента, то не могу сказать, что он тут простой И возникает одна проблема, что если вы до конца не уберете кабели И они будут слегка давить на заднюю стенку То она будет открываться очень-очень легко, буквально силой одного пальца Сделать как раньше, дожать и прикрутить, тут, как вы понимаете, не получится Нет, конечно, можно воспользоваться вот такой вот якобы защитой от детей Но тогда весь смысл быстросъемных панелей, он просто Потеряется. Но что касается в целом кабель менеджмента ПК, то я не сказал бы, что он дюже удобный, скорее назову его стандартным. Как итог у нас получается вот такой вот ПК, в который я спереди поставил три вентилятора от той же компании Deepcool, это RF120 с RGB подсветкой. Подсветку я заведомо отключил, дабы не портить минимализм данного корпуса. Получилось, как по мне, очень даже неплохо. Так что давайте подводить уже какие-никакие итоги. Из плюсов корпуса я отмечу. Во-первых, быстросъемные панели, что удобно при чистке ПК или замене компонентов. Второе, это наличие подпорки для видеокарты. Это одно из революционных решений. Третье, это толстый металл внешних панелей, хорошо подобранным немарким окрасом. Также наличие хаба на 4 вентилятора, причем без фантомного питания от SATA разъемов, это очень даже удобно. Цена корпуса также в плюсы, ибо корпус стоит всего половиной тысяч рублей, что для его сегмента вполне себе неплохо. Ну и напоследок строгий внешний дизайн, без всяких там RGB финтифлюшек, наверное это тоже стоит отметить. Из минусов, как я уже и сказал много винтовых соединений в случае крепления SSD накопителей и жестких дисков. Также отсутствие рамки для блока питания, что несколько усложняет монтаж. Также в минусы отнесу тонкий металл внутри корпуса. На каркас материал пожалели. Почему, не знаю. Мне кажется, что зря. Также всего один предустановленный вентилятор, видимо, в угоду экономии на конечной цене. Ну и отсутствие шумоизоляции. То есть здесь ее вполне можно было бы установить, но почему не установили, непонятно. Наверное, опять-таки тоже экономили. Вот как-то так, друзья. Таким образом, мы имеем вполне неплохой корпус, который местами революционный, ну а местами остался где-то в 2018-19 годах. Но, как мне кажется, в любом случае за свои деньги он вполне неплох. И его действительно можно рассмотреть покупки. покупке. Но ну, а если вы решите собрать себе ПК, неважно в этом корпусе или в каком-либо другом, то можете заглянуть на сайт магазина CityLink. Специально для вас в описании под роликом я оставил ссылки на лучшие, на мой взгляд, процессоры для игр за свои деньги и, конечно же, материнские платы на сокетах Z390 для Intel а и X570B450 для AMD. Обычно именно платы на этих чипсетах вызывают у вас больше всего вопросов и трудностей с выбором. Поэтому, если для вас актуально, можете заглянуть и, если что-то понравится, прикупить. В сетиленке сейчас можно заказывать товары или с доставкой, или с самовывозом с пункта выдачи. Что в принципе очень актуально в нынешних коронавирусных реалиях. Но благодаря разветвленной сети, магазинные пункты выдачи есть почти во всех городах. Так что загляните, может быть что-то вам приглянется. Ну а с вами как всегда был Билыч, подписывайтесь на канал, жмите лайки, жмите на колокольчик. Всем спасибо за внимание, удачи и до новых встреч.